Урожай на любом дачном участке всегда напрямую зависит от качества его грунта. Садовый центр «Долина Рост-05» предлагает плодородные грунты на основе торфа для различных видов как однолетних, так и многолетних растений. Знак качества «Пио гарантия нашей продукции. Только высококачественный плодородный грунт от садового центра «Долина Рост-05». «Долина Рост-05» на «Генерала Амарова-127».